Аська. Ты хочешь познакомиться с ними? Знакомься. А если они маленькие еще, играться не умеют. Угу. Это собачки маленькие, да. А ты думала, кто это? Да, это маленькие собачки. Ася. Ася. Не, ты, ты, ты хочешь их разбудить? Они не будятся, да? Подожди, подрастут, будут бегать с тобой. Ася. Но они маленькие еще. но ну, посмотри на них.